Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о психогенетике и наследовании темперамента. Но прежде всего давайте вспомним старую добрую пословицу «яблоко от яблони недалеко упало». Ну, все вы, наверное, знаете трактовку данной пословицы, но те, кто стесняется и не знает, что она означает, эта пословица говорит нам о том, что мы не так уж далеко ушли в наших проявлениях от наших родителей. Это действительно так. Еще наши предки заметили, что мы похожи на своих родителей и кровных родственников. И нас с ними объединяет какая-то общая черта. Я не говорю про цвет глаз, цвет волос, цвет кожи. Это какие-то особенности поведения, которые передаются по наследству. С другой стороны, мы воспитываемся нашими родителями. Нам прививаются определенные нормы морали и поведения в данном обществе. И что если мы похожи на наших родителей, потому что мы их копируем? Следующий слайд. Истина лежит где-то посередине. Мы состоим из двух, личность человека состоит из двух, скажем так, основ. Альфа и омега это темперамент и характер. Темперамент — это биологическая основа, то, с чем мы рождаемся. Характер — это же то, что мы приобретаем на протяжении жизни. Данное соотношение является не совсем верным. Мне как бы решила сыграть в ничью, как бы, и не тем, и не тем. Потому что на самом деле единого мнения насчет того, что... Какое соотношение наследственного и приобретенного нету. Некоторые считают, что это 60 на 40, некоторые считают, что вообще 90 на 5, что мы очень много вносим в корректив наши, в нашу личность. Но это, скажем так, это бесконечный спор. Я надеюсь, что они когда-нибудь найдут свое решение. Но пока, скажем так, имеем такую, такое соотношение. Наука, которая занимается данным вопросом, это психогенетика. Следующий слайд. Так получилось, что каждый раз, когда я говорю, что я занимаюсь психогенетикой, меня спрашивают, что... То есть как бы люди мало знают о психогенетике, хотя это достаточно активно развивающаяся наука. Ну как вы, наверное, поняли, она состоит из двух дисциплин. Это психология и генетика. То есть с одной стороны у нас есть психические процессы, с другой стороны наследственность. То есть, соответственно, психогенетика — это наследование психических процессов. Это было бы так, если бы не следующий очень важный фактор — Такая как социальная среда. Человек, существо социальное, он под влиянием воспитания, самовоспитания, самоконтроля, значительно, скажем так, вносит коррективы в свою личность. Поэтому, чтобы определение психогенетики было верным, следующий слайд, мы получаем вот такую вот интересную схематическую формулу. То есть психогенетика изучает формирование личности человека под влиянием двух факторов — наследственность и окружающая среда. Ну, не буду говорить о истории этой науки, потому что она очень разнообразная, она началась еще в середине XIX века, но одна очень важная веха... Следующий слайд. Важная веха, да перепутала, извините, behavior genetics. То, что в нашей науке называется психогенетика в зарубежной науке, это behavior genetics, генетика поведения. И, соответственно, с точки зрения нашего языка данный термин является не совсем верным, потому что генетика поведения. Поведение — это проявление внешней активности человека под влиянием окружающих факторов. То есть мы отвечаем как-то на то, что происходит вокруг. То есть психологи, конечно, придру, будут придираться к моему определению, но это как бы очень схематично. Соответственно, генетика задействована очень мало. А значит, соответственно, что этот термин для нас является, скажем так, не совсем родным и близким. Можно следующий слайд? Вот, и еще один слайд. Вот. Почему я выбрала именно это изображение? Это обложка учебника, с которого я, собственно, начала свое изучение психогенетики. И очень советую, особенно студентам медицинских вузов, чтобы ознакомиться с данной наукой. Следующий слайд. Вот, собственно, та главная веха, о которой я хотела, поспешила, так хотела сильно рассказать. Это Human Genome Project, это проект, который был инициирован в 80-х годах прошлого века. Он был признан для того, чтобы расшифровать геном человека, и ему удалось. Мы опустим, скажем так, курьезную ситуацию, что их обогнал никому неизвестный ученый, работая в совершенно один небольшой лаборатории. Но этот проект работает до сих пор, и основным его направлением является, одним из основных направлений, это поиск определенных генов, групп генов, которые отвечают за те или иные поведенческие характеристики. Следующий слайд. Психогенетика на данный момент развивается в четырех основных направлениях. Это психоритмы головного мозга, девиантные или отклоненные от нормы поведения, психические заболевания, соответственно, их наследуемость и темперамент. Собственно, что такое темперамент? Следующий слайд. Темперамент отвечает на главный вопрос «как?». Как человек прореагирует на то или иное событие в его жизни, как он прореагирует на тот или иной раздражитель? соответственно это динамическая характеристика. и темперамент это не един показатель, это совокупность следующий слайд. Это совокупность характеристик. То есть здесь у нас есть и сензитивность, и резистентность. Но мне больше нравится э, термин э, стрессоустойчивость. И способность человека на протяжении длительного количества времени, э, скажем так, воспринимать какую-либо стрессовую ситуацию. Э, пластичность, ригидность, реактивность, экстраверсия, интроверсия для всех очень известный, скажем так, показатель. И активность, уровень э, его еще... Э, этот э, этого, скажем так, подпункта имеется много, скажем так, разных интерпретаций. И вообще у каждого ученого было свое мнение на то, как разделяется темперамент, какие он имеет особенности. Но это, скажем так, самое принятое, самое простое, э, простое так, понятие структуры темперамента. Соответственно, для каждой структуры существует своя система э, тестирования. Каждую, э, каждой, скажем так, этой позиции было уделено огромное количество внимания, и э, каждую из них можно, скажем так, определить, используя разные тест-системы. Следующий слайд. Сколько же существует типов темперамента? Мы привыкли к четырем типам темперамента. Замвилик, хорерик, меланхолик и флегматик. Но так ли это на самом деле? Э, ту систему, которую, вот, к которой мы привыкли, четырехфазная система, назовем ее так, она достаточно устаревшая. Она была придумана еще Гиппократом в третьем веке до нашей эры, и, соответственно, она уже морально устарела давным-давно. Поэтому существует огромное количество э, систем, которому мы разделяем типы темперамента, и каждый ученый выводил для себя, скажем так, близкую ему по духу систему выбирая для себя тот или иной критерий оценивания. Сколько этих систем я в своей практике встречала как минимум 11 видов систем, их на самом деле гораздо больше. И объяснять каждую систему я думаю, это тема отдельной лекции, поэтому не будем останавливаться. Мы для, для нас, скажем так, следующий слайд. Скажем так, известные четыре типа темперамента, четырехфазная система, которой мы пользуемся. Следующий слайд. И, и которым мы наверняка проходили в школе тесты на определение темперамента и приблизительно знаем, к какому типу мы относимся. Следующий слайд. И еще один слайд. Вот. И последний слайд. Собственно, и все эти теории объясняют одну очень важную мысль что какое бы множество людей на планете не существовало, поправьте меня, на, сейчас на планете Земля около 6, 6 миллиардов, 6,5, где-то так. То есть существует, наверное, уже больше, благодаря Китаю мы все, скажем так, и другим странам у нас становится больше с каждым днем, существует всего определенное какое-то небольшое множество типов. Это не отрицает мысль о том, что каждый человек индивидуален. Да, действительно, каждый человек это как бы индивид, он неповторим, но… Соответственно, модели поведения есть какое-то э, малое множество, и все поведенческие особенности человека можно сократить до определенных типов. То есть мысль достаточно интересная, поэтому не существует какой-то универсальной системы, по которой можно было бы определить, к какому типу относится человек. Потому что на самом деле очень тяжело ее вывести. Ученые все еще над этим работают, и каждая теория права и не права по-своему. Следующий слайд. Интересный факт. В средние века считалось, что каждому типу темперамента соответствует свой, своей стихии. То есть их было четыре, и каждый человек был привержен той иной стихии. Следующий слайд. Вот Каждый действует согласно своему темпераменту, которым он не сам себе наделил, и поэтому не всегда умеет им управлять. Теодор Драйзер. С Драйзерами согласны на 50%, потому что да, мы получаем тип темперамента, мы на это не влияем, но можем ли мы его контролировать? Это, соответственно, отмазка, скажем так, очень красивая. Это не я, это мой тип темперамента. Мы можем контролировать свой, свой тип темперамента. Это возможно, мы можем вносить э, определенные коррективы. И об этом мы поговорим еще немного позже. Следующий слайд. Физические проявления темперамента. Наиболее, скажем так, интерес для меня представляет конституциональные теории темперамента. В чем они проявляются? Каждому типу темперамента соответствуют какие-то свои, скажем так, особенности строения тела. И, скажем так, самая яркая и запоминающаяся теория из множества, которые были в данной стезе, это теория Шалдена. Следующий слайд. Не этого Шалдена. Следующего. Вот, именно его. В чем заключалась его теория? Он связывал конституцию тела с определенными типами темперамента. Соответственно, у него этих типов темперамента было три. И каждый тип темперамента он подробно описал, каждому были присущи те или иные особенности. И, значит, следующий слайд. Название типов темперамента он позаимствовал из эмбрионологии. Медики сразу узнают, как бы, в чем подвох. На первых стадиях развития эмбрионального развития человек состоит зародыш, вернее, из трех листков зародышевых. Внешнего, внутреннего и среднего. В зависимости от того, какой из этих слоев получил большее развитие. При развитии при эмбриональном развитии то, к тому типу темперамента относится данный человек. Мы понимать, что это, скажем так, Оригинальные типы, они составляют такой себе равнобедренный треугольник, и э, чистых типов никогда не бывает И э, большинство людей расположены на грани данного треугольника, то есть зависли где-то посередине. Но данная теория очень сильно раскритиковалась, потому что вообще с человеком нет. очень трудно работать, когда вы пытаетесь э, доказать какие-либо генетические теории, потому что все эти люди, которые принимали участие в экспериментах, они выросли в разных странах. В разных семьях, в разных городах, в разных культурах. Они вели разный образ жизни. Поэтому вывести какую-то очень четкой тенденции, к сожалению, нельзя. Но сам в принципе Шелден указывал на то, что э, это, скажем так, связь между э, характером, типом темпераментов, поведением человека и э, структурой тела. Очень сложно ее вывести. Едем дальше. Как же все-таки проявляется темперамент? Следующий слайд. Вся информация о закодирована в ДНК. Э, те или иные гены или группы генов э, кодируют наш цвет глаз, цвет волос, рост и другие показатели. То есть все наши фенотипические особенности. Но мы не можем говорить то же самое про э, темперамент человека, что, допустим, этот ген отвечает за доброту, этот зло, за злость, а этот за раздражительность. На деле этот механизм гораздо сложнее. Гены или группы генов кодируют такие вещества, как гормоны, белки, следующий слайд. Гормоны, белки, ферменты. В зависимости от того, в каком количестве они выработаются и с какой скоростью будет проходить та или иная реакция, такой Следующий слайд. ответ мы, собственно, будем иметь. Например, следующий слайд. Не так давно была выявлена четкая связь между гормоном серотонином, всем известным гормоном счастья, и э, позитивным восприятием себя в обществе. То есть, грубо говоря, просто оптимизм. И этот гормон вырабатывается в мозгу. Соответственно, в каком количестве вырабатывается этот гормон, такой, скажем так, оптимист будет человеком, грубо говоря. И количество этого гормона закодировано, выработка, скажем так, этого гормона закодирована в ДНК. Соответственно, то, насколько мы оптимисты, мы уже, скажем так, запрограммированы еще до нашего рождения. Но это не стоит воспринимать как скажем, вердикт, что если у вас определенные последовательности ДНК, у вас мало вырабатывается серотонин, значит, вы никогда не будете радоваться прелестям жизни. Но серотонин можно принимать из днем, мы знаем, что он содержится в шоколаде и в бананах. Следующий слайд. Очень интересная теория темперамента была выдвинута Павловым. Его теория заключалась в том, что физиологической основой темперамента является нервная система. Она, скажем так, является определенной базис темперамента. И... Соответственно, тип нервной системы является неизменным на протяжении жизни, он мало подвергается влиянию социальной среды, воспитанию, то есть мало подвергается изменениям. Соответственно, это определенная база, на которой, скажем так, строится дальше наш, наша личность, наш характер. И, соответственно, имея с одной стороны такой как бы столб, на котором базируется этот темперамент, физиологическая основа, как нервная система и гуморальная система, мы имеем определенное множество реакций, возможных ответов человека на тот или иной раздражитель. Но мы должны помнить, что человек реагирует на один и тот же раздражитель в пределах своего типа темперамента, то есть в пределах своих физиологических возможностей. И под влиянием самоконтроля, воспитания мы, конечно, можем немного изменить свою ответную реакцию, но в стрессовых ситуациях, когда сознание не успевает контролировать человеческое поведение, человек обычно скажем так, действует согласно своим биологическим установкам. То есть как бы от себя фактически не уйдешь, но себя можно контролировать. Такой интересный вывод. И э, все э, структуры темперамента, которые вот, я показывала, вот, темперамент и от него э, развилка, это определенная, скажем так, сложная система. Они все между собой сочетаются, и э, сочетаются не просто так, образуют очень сложную организацию. Следующий слайд. Как, собственно, доказать свою правоту? Чем, собственно, доказывают э, какие-то доказательства у психогенетиков? Самый, скажем так, используемый метод это метод близнецов. Как мы знаем, близнецы, особенно если мы говорим о монозиготных близнецах, они идентичны. То есть в определенный момент времени вспоминаем физику в Т0 самая начальная точка, когда они появляются на свет, они идентичны. Дальше они идут по собственному пути развития. И несмотря на то, что они растут в одной семье, они переживают разный эмоциональный опыт. Соответственно, близнецы — это самая удобная модель для изучения средового влияний на темперамент человека, как, собственно, меняется человек под влиянием окружающей среды. Очень интересное исследование было проведено в 60-х годах прошлого века, а именно оно было сделано в Австралии и Швейцарии. В чем она заключалась? Это был очень сложный, и очень такой каверзный метод под названием метод разделенных близнецов. То есть э, эти данные, данные по усыновлению, они очень конфиденциальные. Конвенциаль, Мы можем представить, насколько это было трудно получить данные э, сведения. Те близнецы, от которых отказались при рождении и тем, которым довелось, скажем так, быть разлученным при рождении, которые выросли в разных семьях, их протестировали и протестировали их на два показателя. показатели реактивности и показатель экстраверсии и интроверсии. И что в итоге мы получили? Какие изменения? Показатель экстраверсии и интроверсии значительно отличался на несколько пунктов, в то время как показатели реактивности и показатели уст устойчивости нервной системы был практически одинаковым. То есть, соответственно, имея одинаковый генетический код, они были очень похожи, хотя развивались в разных странах, в разных семьях и переживали разные ситуации. Второй метод, который, слайд, который использует генетики, это лонгитюдный метод в чем заключается этот метод, и, собственно, его я использовала в своей дипломной работе, чтобы просмотреть, какие, собственно, изменения происходят с темпераментом на протяжении жизни, как он меняется. Для этого в определенные, скажем так, участки времени, равные участки, темперамент тестируется. То есть протестировали его первый раз, через два года тестируем еще. И смотрим, какие изменения в показателях у нас происходят. И, собственно, мое исследование, которое я проводила в своей контрольной группе, и исследования других ученых доказали, что все-таки показатели устойчивости не меняются, то есть насколько мы способны воспринимать стресс, это тот показатель, который не меняется, он менее пластичный. Показатель эмоциональности подвергается значительным изменениям. Это означает, что Темперамент меняется согласно нескольким показателям. То есть разные показатели имеют разную пластичность. То есть некоторые меняются, некоторые нет. С чем это связано, сказать достаточно трудно, потому что на данный момент пока еще не вывели никакого скажем так, общего генетического аппарата. То есть не было сказано, какие конкретно гены отвечают за темперамент. это огромное множество генов, которые отвечают за множество признаков, и которые, естественно, ответственны за темперамент. И, соответственно, такое как бы, очень громкое высказывание. Темперамент во многом, скажем так, определяет наш характер, он является фундаментом, на который строится настройка нашего характера. Характер определяет нашу судьбу. Означает ли, что мы ради, рождаемся с определенной программой, и мы не можем ее изменить? Как мы родились, и все. Как бы мы как константы не меняемся. Так это было так, но это слишком грубое высказывание. Мы ради, рождаемся с определенными параметрами, с определенными предпосылками к челюмову, либо талантами к спорту, к музыке, к математике. И то, как мы воспользуемся этими талантами, зависит только от нас. Все. Спасибо. Есть вопросы? Ну, мне нравится высказывание одного ученого. Запоминалось, как его зовут. Когда мы познаем себя, мы познаем окружающий мир. То есть чем лучше мы познаем свои особенности, своего поведения, на что мы способны и как можно, собственно, ими управлять, своими особенностями, то есть узнать при рождении, к чему предрасположен ребенок и его в этом направлении развивать. То есть тогда мы сможем сделать мир лучше в глобальном плане. Утопию сложно. Я, как любитель утопии, и перечитала много разных книг на эту тему, сложно сказать. Мы пока движемся очень-очень маленькими шагами. То есть то, что было исследовано в психогенетике, это как бы так, так, такие начальные и несерьезные сведения, собственно, поэтому эту науку не воспринимает пока всерьез, потому что нет какой-то определенной базы знаний, которая бы сказала, да, это так, это правильно, потому что эти гены отвечают за те или иные поведенческие особенности. Поэтому мы только начали познавать эти Особенности и посмотрим, к чему это заведет. Да. Скажите, пожалуйста, насколько объективны методы оценки, допустим, экстраверсии, интроверсии? Mm -hmm. Интересный вопрос. Эти те, э, на самом деле тестов огромное множество. Я использовала сам распространенный тест, тест Айзека. То есть как бы то, что в моей практике я использовала тесты, на самом деле психологически созданы достаточно хитро, потому что там, допустим, один и тот же вопрос встречается несколько раз. То есть хочешь, не хочешь, но в какой-то момент ты все равно ответишь, как, как ты на самом деле думаешь. То есть огромное множество вопросов, и в какой-то момент ты уже как бы устаешь, и начинаешь отвечать, и ты устаешь врать, устаешь как бы придумывать э, ответ. Обманывать тест? Думаю, конечно, можно, если хорошо подумать и... Э, скажем так, напрячься, можно этот тест обмануть. Но у каждого теста, в том числе у теста Айзека, которым я пользовалась, есть коэффициент лжи. Если коэффициент лжи превышает больше 4 пунктов, значит, как бы этот тест нерелевантен, значит, я не могу использовать его в исследовании. И какого процента этих тестов? У меня было 46 семей, то есть, соответственно, 114 человек в исследовании. 4 человека не подошли. Вот. Как бы. да. Вы частично ответили на мой будущий вопрос. Существуют ли на данном агентстве или в ближайшем будущем каких генетиков, какие-то практические наработки, которые могли бы сказать, что если у человека зеленые глаза у матери, в карьере, у отца, у одного болезни, рожденный опорок сердца, у другого, то ребенок родится со склонностью к рисованию. Это очень условно. Есть ли какие-то практические наработки, да, я вот как раз встречала, собственно, и исследования, которые были связаны с наследованием таких особенностей, как алкогольная зависимость, наркозависимость и э, склонность к преступлению, потому что это, собственно, и волнует будущих родителей. Мой ребенок склонен к э, этим этим погубным привычкам. Но здесь, во-первых, действует эм, принцип эм, как с мультифакторными заболеваниями. У нас есть определенная предрасположенность генетическая, и нам нужно влияние социальной среды, чтобы этот, э, это, э, эта особенность проявилась. И точные данные э, пока, скажем так, эм, ученые действуют по методу родословных. Это, скажем так, такой еще очень устаревший метод, к сожалению, не совсем точный. То есть мы составляем родословную семьи и смотрим, кто из них был скажем так, подвержен тем или иным э, пагубным привычкам. И, соответственно, это позволяет нам э, утверждать, с какой, частотой, возможно, с какой частотой проявляется в данной семье эта зависимость и проявится, с какой вероятностью проявится ли она у потомка. Пока точно сказать, какие э, последовательности э, ведутся, скажем так, э, ведутся исследования в данной области, но я пока как конкретно, скажем так, данных не встречала. Какие, да. допустим, среди, которые у растет, внешний фактор. Да? да. А как вы относитесь и думали ли вы об этом, допустим, говорят про знаки зодиака? Да? Допустим, у человека рождается в тот предмет, например, в близнеце, на кризнице, который изменен, чем, допустим, там, mm -hmm. а, например, другой на козерог, например, в этом случае. То есть, mm -hmm. или влияет или ли или дата рождения, и знак зодиака вообще на психологическом состоянии mm -hmm. на, на телеграмме человека? Так, мне, думался, что mm -hmm. у да, значит, это своя, скажем такая вот астрология, это своя система типологии человека, то есть используя какие-либо данные свои. Свои, свою базу знаний, они попытались астрологи попытались э, классифицировать людей по определенным признакам. Связаны ли они с темпераментом? Э, честно говоря, не знаю. То есть э, они могут просто эти системы типологии существовать параллельно, они как с собой не взаимосвязаны. Просто есть как знаки зодиака и их особенности, их типологии и, э, скажем так, э, описание тех или иных знаков, э, и есть темпераменты я не встречала в литературе связи между данными типологиями. А да. У нас есть дополнение по вопросу нашего первого вектора. Я думаю, это будет очень интересно. по Зодиака. Как они вообще вводили знак Зодиака? Если ваш знак Зодиака — близнецы, то это значит, что в момент вашего рождения Солнце находилось в созвездии близнецов. Я думаю, вы недавно слышали, как был довольно большой скандал, когда НАСА пересчитала все это, потому что земная ось вращается, направления меняются, и получается, что там уже совершенно не в близнецах оказывается в России по данной терминологии, а уже в другом созвездии, естественно, все эти гороскопы, которые вы читали, читали, читали, оказываются неправдивыми, если вообще есть какая-то версия, есть только правды в астрологии и влияния движения звезд и Солнца на вашу жизнь. То есть вы не верите в это сделать? Я, кстати, физики не верю, что э, вообще звездам есть какое-то дело для нашей маленькой человеческой звёздами. Да, допустим, не обязательно звезды, Вот по времени, если это... у меня есть звёзды, например, я знаю это только... не то, что ты каждый день, например, читать звёздами Якова, то есть, то, завтра то, послезавтра то. Поэтому я не верю. Потому что каждый знак, который с каждым одно. А вот общие характеристики знака, вот не однократно общаться с другими то друзьями, знают именно общие характеристики, то, как себя ведет, то, как, вот, и, например, такой знак вот за что отвечает, допустим, именно черты характера. В Это, допустим, очень часто много совпадений. Но это напомнило мне другое исследование, когда группе студентов предложили, скажем так, трактовку их, скажем так, знака зодиака и, и трактовку, скажем так, их личности, что, мол, мы провели полный анализ вашей жизни, где вы родились, это был такой очень сложный анализ, вот мы собрали группу, скажем так, людей, и мы, наконец-то, вывели, скажем так, с помощью определенных, скажем так, тестов и тест-систем ваш, Вашу, вашу личность, скажем так, описали вашу личность, ваши сильные и слабые стороны. И когда все открыли этот конверт, все-таки ну, 90% сказали, да, это я, вы правильно, скажем так, угадали. Но потом оказалось, что во всех конвертах была одинаковая информация. То есть как бы мы, с одной стороны, очень сильно хотим верить в то или иное, то или иное описание нашей личности, и это как бы уже такой очень субъективный фактор. А методы диагностики? Да. Диагностики чего? Ну, конечно, у каждой науки есть свои тест-системы, которые используют собственно, то, что делать ее наукой. В данном случае у каждого, каждой особенности темперамента, тот слайд, который я показывала, темперамента есть свои составляющие. У каждой составляющей есть своя тест-система. То есть есть тесты на определение экстраверсии-интроверсии, и есть тесты на определение стрессустойчивости, и каждому каждой составляющей есть, свое, скажем, огромное количество тестов. А с плане методики, какие методы? Это опять же близнецовый метод, Лонгитюдные исследования и что еще? Ну как бы вот эти два самых важных метода. Метод родословных, он как бы такой самый простой, самый несерьезный. Да. Скажите, психогенетика это раздел генетики или все-таки больше раздел психологии? Угу. В принципе, психогенетику изучают ровным счетом как и психологи, так и генетики. Сложно сказать, кому больше она принадлежит. То есть не на, на ничья сочтемся, Она, это пограничная наука, поэтому э, пока в ней больше вот то, что я вот читаю по, в, в учебниках, статьях, пока в ней больше психологии, потому что мало на данный момент было проведено каких-либо лабораторных исследований в выявлении тех или иных генов и последовательности, отвечающих за те или иные модели поведения. Поэтому пока, скажем так, пока так. Все.